скажу Может, закрутим. привет меня зовут виктория Залеская, и сегодня мы хотим показать вам силиконовую куклу ребар это анонс скоро мы вам покажем полностью ребеночка как он заряжается как он работает и расскажу я как с ним обращаться ждите следующее видео